И снова здорово. Итак, мы проходим нормальную терапию. Сейчас будем работать с коленом. Но сначала, в прошлом видео я показывал про бедро, да. Мы все время бедро выдергивали вверх, получается. И в этой позе, и в этой, и в этой, да. Если оно у нас вот, прощупывается сбоку, да, ниже, чем с этой стороны, да. Но если оно прощупывается выше, то значит сустав ушел вперед, и нам надо толкать в обратную сторону. Это удобно делать, с противоположной стороны. Помним, что вот так под 45 градусов находится щекотный. Щекотный. <смех> забедренный сустав. Разворачиваем к нему бедро. Бедренный кость получается вот так под 45 градусов. И туда. ну сначала расшатали, расшатали, да, я уже показывал, Во все стороны. Протолкали и теперь расслаблялись. Вот так раз. Прицелились и всем корпусом, видите, вот я уперся вот туда, прям вдоль бедра толкаю. По 45 градусов вниз и назад. О, yeah. Вот так вот толкнули. Ушло. Почувствовал, да? Да. Yeah. <laughs> ну вот, класс. Теперь с коленом. Берем изначально везде 40, 90 градусов, да, в углы. Держим за колено и потихоньку такого разминаем. И этого руку ощупывает, как бы чувствует, где там скрипит что-то, где-то где-то не тягается что-то. Чашечка ходит, не ходит. Сюда, сюда. Растягивали во все стороны, да? Немножко, опускай, а попружинули чашечку. Сюда, вовнутрь медиально. Вверх, вниз. Пошмелили. Саму ногу сзади растянули, запятку взяли. Упор в предплечье, а тут в колено. И тянем задние все мышцы сухожилия. Плот до поясницы. Это хилово до поясницы. Ну, насколько человек может. И теперь вот такой захват и сажаем человека в позу полулотоса. Другой рукой придерживаем колено, чтобы не поднимал. Вот, позу полулотоса. То есть у нас э, бедренная кость должна быть перпендикулярно позвоночнику параллельно столу. Повторите, перпендикулярно позвоночнику параллельно столу. Перпендикулярно позвоночнику параллельно столу. О, молодец. В эту сторону и в обратную сторону. Перехватываем и об свой живот. О, О, вот туда тянем. тянем. О, ты ж. Да. Здесь держит. Тянутся вот эти мышцы, и их тоже можно выщипнуть с где они крепятся к тазу. Так, мы прикладываем руку ладонь И с ладонью на нас тянем. А эти мышцы растянем по свободной стороне. Вот так. Ну, или большим пальцем можно. Вот прям щелкает само сухожилие. Так. Ну, и когда прощелкает, да, э, выдергиваем саму коленку. Подложили, под например, что-нибудь тоненькое. Если что-то толстое подложить, это будет болевой прием. Поэтому либо ладонь, либо вот лучевые кости с локтевой. Раз, раз и чик. Или вот так, на него и Теперь может это поза стопу щелкнуть, захватили за стопу с сторону и расшатываем чашечку. Первую вот, чашечку, и ну, вот, ее, вот ее, так согреваем ее прямо. Далее под таким углом. Теперь начинаем править миниски. Вот если латеральный миниск, надо вот, сгибаем и ищем где берцовый заканчивается вот туда. За ней латеральный мениск, указательным пальцем прижали его. Дошли до предела. И палец на нас. Стопа как рычаг в сторону. И медиальный миниск Также с этой стороны, но уже большим пальцем. Нащипываем его. Где сгиб заканчивается. Да? Вот, вот, перлись. И в нашу сторону. И, и, и поставили. Само колено теперь Захватили плотно, да, заберсовую кость. А это рука В разные стороны будем. Это на нас, это от нас. Раз, крапивка. Не, не крапивка, то есть в кости мы упираемся в кожу. Костная крапивка. Костная крапивка. Вот, раскрутили, расшатали и потом. Чик, в эту сторону. выдергиваем. Туда выдергиваем, туда и в чашечку. О. Так раз, чик, и поставили. Так, это колени с этой стороны. Теперь колено, когда мы лежим наоборот. Разворачивайся. Ты даже лицом сюда лучше. Берем колено. Потолкали его. Вот, Болевой, наверное, да? вот, потянули вверх. Взяли колено и также покрутили. Берцовую кость туда, бедренно на себя. Вот в разные стороны. На растяжение вот так вот. Теперь распорку поставили. Через нее ногу раз, раз, раз. Протаскиваем. Вот наша рука упирается здесь сюда. Только смотрите, не в сухожилие будет больно, да? И не в болевую точку. Тут будет тоже больно. Как-то мы не них целимся, да, чтобы и через свою руку. Растягиваем колено. Если вам руку неудобно, да, можно придумать кое-что-другое. Ловите лайфхак через мячик теннисный. Убираем его туда, прям под солью и через него. О, хорошо. Вот так лучше, да? Да. И, и мягче. И растягивается. И, не будет. и растягивается, да. Так что вот у каждого мануалиста должен быть свой мягкий теннистный мячик но ну, нам поможет да там например прокатывать Видно мышцы это будет мягче да. по спине также тоже можно пройтись вместо локтя, да вместо ну, локтя хорошо. и через свой мячик можно будет мягче да. мягче техники, да. да? да так что вот ловите лайха а гудвина ну и сам прием. Значит, ставим руку. Вот вот этой косточки до локтя прямая линия. Не ни, днем никак, не ни так, не так, не вот так. Вот прямо вот эту воткнулись по 40 градусов в колено. И наша рука нависает над проекцией бедренной кости. Бедренная кость по диагонали да? Вот. А это рука раскрывает коленку. Нащупываем, когда она слабенькая, но ну, уже не, не напрягается. И к копчику примерно вот туда. Густенько киваем ей. А рука навстречу идет. Раз. О, О было. Вот, шепло. Вот со второго раза шелкнул. Видите, с первого раза не получилось. Когда он сказал, а, и расслабился, он потерял бдительность. Я тут его раз и догнал. То есть тут во все эти приемы, они ловят такой момент, когда человек полностью не контролирует себя, чтобы мы смогли провести приемы иначе мы будет сопротивляться. Ну а так, сейчас нужно отрабатывать друг на друге. Молодец, что смотрели нас, но лучше вам быть здесь и все отрабатывать на практике. Пока-пока.